Всем привет! Сегодня сделаем видеообзор перчаток фирмы Механикс. Реплика. Это зимние перчатки, которые изготовлены из флиса на достаточно такую холодную погоду. Вот, собственно. Значит, внешняя сторона у нас перчатки изготовлена из флиса надписью механикс пальцы у нас вот между пальцами использован нейлоновый материал и сама ладонь она такая вот прорезиненная для удобства хвата к примеру ну тому подобное но на манжетах у нас имеется липучка для фиксации перчатки и здесь вот внутри есть такая резинка Попробуем померить. Покажу вам. Хочу сказать, что на руке перчатки сидят очень удобно. Внутри очень теплая перчатка, потому что чувствуется, что внутри полностью тоже флис материал. На манжете есть еще вот такой вот хлястик, за который можно как бы подцепить и как-то там, например, на карабин подцепить эти перчатки. Из руки ничего не выскользнет. Если вы что-то взяли как бы хват, то достаточно прочно будет сцепление. Все швы прошиты вот двойным швом. Вот желтая нитка у нас идет. Видно даже хорошо. Прошиты швы качественно. Нету... Где-то чтоб шов вышел неровно, все идет ровненько. Хорошо сделано. Также внутри перчатки имеется лейба с размерами данных перчаток. И вот такая вот тоже лейба, которая идет. Говорит о том, что это новые перчатки. Здесь тоже указан размер перчаток, фирменный логотип, ну и, собственно, там название данных перчаток. Также вот фирменный логотип имеется на манжетах. Я думаю, эти перчатки хорошо послужат мне зимой. Вот. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.